Stylish black top big t-shirt billy Watch on my wrist I want that Привет, ребята! Добро пожаловать на канал. Вот так вот мы бодренько врываемся в этот видеоролик. Проспойдерил вам одну из своих сделок на сегодня. В общем, покажу, что удалось на этой неделе подсобирать. Было что собрать. Все свои сделки я стараюсь публиковать в телеграм-канал. Кому это интересно, можете переходить за этим всем наблюдать. Тут как и минуса, так и плюса. В общем, давайте переходим. Уже к разбору моих сделок Первая сделка была открыта по инструменту вот, вот АПЕ так, Вот так вот у нас выглядела формация На графике, как вы видите, есть два касания В этот уровень, есть что-то похожее На проторговку так, давайте возьмем белый цвет, чтобы было более красиво, что-то похожее на проторговку, есть два касания в этот уровень, есть круглое число 3.9 и есть плотность на этом уровне. Часть своих отложенных заявок я поставил до плотности, часть в плотность, ну и часть уже после плотности. Сразу раскинул лимитные заявки на закрытие, потому что инструмент ТПЕ, у него такой характер движения цены, то что он любит стрелять и потом быстро вкатывать. В общем, давайте посмотрим, как это все у нас отработалось. Идет хорошая активность в стакане, сразу забирает в позицию с небольшим проскальзыванием, большинство Позиции закрываются уже по лимиткам, но и остатки я фиксирую руками. По дневнику трейдера эта сделка выглядит вот так, заходил здесь, выходил здесь, удалось забрать практически процент и заработать на этом 137 долларов. Также хочу сказать, если вы хотите экономить на комиссии, то под каждым видеороликом вы можете найти ссылки на биржи с комиссиями, когда вы переходите допустим по этим ссылкам, у вас сразу будет показываться та самая ссылка, вот давайте я допустим перейду и вам наглядно покажу. Вот, выбираем регистрацию по телефону или электронной почте, и сразу написано, вы получаете скидку на комиссию. Вот именно если вот это вот написано, тогда вы получаете скидку, поэтому сами можете проверять. Следующая сделка была открыта по инструменту DogeCoin. Coin, Паративное он, конечно, тут сделал. Я зашел первой отложкой, сразу вышел по рынку, но в это время у меня не отменились вторые отложки. И так получилось, пока я закрываю как бы первую сделку, вот я ее здесь уже видно, то что закрываю, идет сквиз и меня на этом сквизе забирают мои следующие отложки. Короче, я их не успел отменить и получилось вот такая вот глупая сделка, двойной вход, вот первый получился небольшой убыток, ну и второй тоже небольшой убыток, но это системные стопы. Я, конечно, ожидал большего до Гикоина, но что получилось, тоже получилось. По у трейдера это все выглядит вот так. Как вы видите, раздробило прям вход на три части. Вот первая сделка, вот вторая. И получился суммарный убыток примерно на 40 долларов в данной ситуации. Следующая сделка была открыта по инструменту суши. Как мы видим, эта монета у нас была, ну не в игре, да, но по крайней мере она была... На объемах относительно тех объемов, которые были ранее. Вот как у нас выглядит формация. Есть два касания, есть вроде как проторговка, но какого-то там супер крутого движения, пробоя в данной ситуации не было. Давайте поставим хотя бы 3х. Вот буквально там вообще закольчик. Никакого импульса, никаких стопов, я даже не понял, что там вообще произошло. Вот как эту сделку я отработал. Конечно, качество здесь желает лучшего но опять же это мы отрабатывали с ребятами захожу в позицию вижу то что никакого движения не идет и сразу с этой позиции выхожу хотя немного я тут конечно перетерпел получилось зайти вот здесь и выйти вот здесь Если показать вам сделку эту поднянику трейдера то выглядит она вот так удалось заработать там буквально 30 долларов но опять же там никакого импульса прям ну вообще короче так себе сделка но она есть в целом можно было зайти объем был повышенный. Ну, микроскальпик получилось. Следующая сделка была открыта по инструменту РЕН, Как мы видим, по объемам эта монета у нас была в игре, на объемах. Здесь у нас сформировался вот такой вот уровень поддержки. И обычно, когда монета формирует какой-то уровень поддержки после пампа, эти поддержки хорошо пробиваются. Вот как выглядела у нас формация. Есть два касания. Конечно, нужно было ждать какую-то более длительную проторговку и потом рассматривать на пробой. Но я все-таки решил именно вот с этого момента уже как-то рассмотреть эту ситуацию. Но здесь опять же был просто закол этого уровня если вам показать как я отрабатывал эту сделку вот собственно стоят у меня отложки сразу лимитные заявки на закрытие никакого движения не идет тут я еще путаю кнопку прожимаю кнопку d оказывается кнопку c и получается то что тут убыток можно было спокойно выйти в безубыток, но опять же из-за того что перепутал кнопки убыток получился Получился убыток, а не без убыток. Вот как эта сделка выглядит по дневнику трейдера, ничего не пересиживал, сразу зашел, сразу вышел. Если бы, конечно, кнопки не перепутал, получилось бы намного лучше. Поэтому отдал на эту ситуацию. 39 долларов, ну и последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту эфир, эфир в последнее время прям очень круто пробивает свои уровни в этой монете хватает ликвидности как мы видим, вот у нас есть вот такая вот локалочка, собственно захожу по отложкам и сразу фиксирую с лимитными заявками на закрытие, эфир довольно-таки часто, даже если пробивает уровни он сразу уходит до этих уровней, то есть идет импульс потом сразу идет откат, поэтому есть смысл все-таки выставлять лимитные заявки на закрытие до какой-либо плотности. Я, насколько помню, ставил до 1230 именно эти самые лимитные заявки, потому что на 1230 была уже большая плотность, поэтому я хотел закрыть позицию уже до этой самой плотности. Получилось очень круто отработать, прям вообще кайфанул от этой сделки. Вот знаете, если там что-то альта ходит запильно, эфир вот так вот вылетает, ты вроде бы и забираешь там всего лишь 0.3, но ты заходишь на повышенный объем, и прям красота ты. Такой сидишь кайфуешь да этот день закрыт хорошо По дневнику трейдера эта сделка выглядит вот так заходил здесь выходил вот здесь маленькими частями забрал всего лишь 0.3, но опять же повышенный объем и чистыми 186 долларов копилку хотя посмотрите какая здесь огромная комиссия поэтому если кому-то надо да ребят, то вы не забывайте тоже под каждым видеороликом есть ссылка на бинанс на байби там можете забирать самое лучшее условие грубо говоря для регистрации собственно что из этого видеоролика у нас есть шикарный про пробой по АПЕ на один процент, где я там забрал буквально 130 долларов. Потом у нас есть шикарный пробой по инструменту эфир, на котором я тоже неплохо подсобрал, поэтому было на чем собрать, было на чем заработать. Ну и собственно долгеры и суши это там, где я что-то подраздал. Хотя можно было, возможно, даже не подраздать на том же дуге койни, если бы лимитки отменились, если бы на Рене я не затупил, можно было выйти безбыток. Ну, короче, можно было даже и лучше. В целом Пока доволен, пока неплохо, будем двигаться дальше, среднесрочных сделок пока ребята на байбите не открывал, потому что немного времени не хватает. Всем вам большое спасибо за просмотр, если формат вам понравился, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, но ну, не забудьте зайти в телеграм, там выкладываю вот такие вот крутые, сразу обрезанные видосики, чтобы вам было все это удобно и приятно короче, смотреть. Так что всем удачи и всем пока. Do do do do do do do do do do Get it? Take some messages, I don't know the number Addressing on your niggas, every bone muscle Steady taking shots are never hurting. no